Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При. Все больше и больше, все чаще и чаще люди задают вопросы касательно обновления 9.2, а конкретно касательно выхода этого обновления. Люди хотят увидеть новый контент, люди хотят надеть две легендарочки, люди хотят побегать в М+, в Тазавеж. Я их прекрасно понимаю, мне уже тоже текущее обновление чуть поднадоело, и хочется, б скорее, 9.2. Да, само собой, людям на стриме я отвечаю, говорю примерную дату. Рассуждаем на эти темы, смеемся чуть-чуть, обсуждая довольно-таки интересные даты Но я думаю, пришло время поднять эту социальную проблему И хочу, чтобы общество немножко задумалось о конкретной, хорошей дате выхода Ну и, возможно, кто-то сам для себя решит, когда выходит 9.2 Вдруг у кого-то какие-то свои теории есть Но давайте начнем Будет рассмотрена три теории Одна смешная, одна привязанная к физическому объекту третья моя привязанная к игровым фактам начнем с моей конечно же моя теория такова что обновление 9.2 выходит 23 февраля теперь давайте объясню почему опираемся на ptr обновление 9.1 и обновление 9.2 рассмотрим для начала дату выхода 9.1 и окончание тестов рейда окончание рейдовых тестов было в конце мая Обновление 9.1 вышло в конце июня. Прошел месяц, был интервал месяц между окончанием теста и стартом обновления. Окей, окей. у нас получается тут? Окончание мифических рейдовых тестов будет 21 января, насколько я правильно помню. Ну а ближайшая среда, если прибавить месяц, это 23 февраля. Кстати, выходной день. Скорее всего, 23 февраля мы уже будем в и будем фармить репу. Окей, okay. uh, что еще можно сказать? Компания Blizzard высказалась о том, что они не успевают сделать арену, которую хотели сделать, так как там движущиеся объекты работают как-то неправильно. Они написали небольшую статейку о том, что обновление 9.2 выходит скоро, и мы не успеваем. Окей, okay? окей, okay, да, то есть возможно. Ну и правда, 23 февраля, почему бы и нет. Uh, третий пункт. К которому я привязываю свою теорию Третий пункт Это ограничение трансфера с Орды на Альянс С Альянса на Орду Для получения звания за 0,1% Рио на своей фракции Если вы трансферитесь после 18 числа Хоть имея даже 3К рейтинга Вы звание уже не получаете Сейчас такой хороший ажиотаж Насчет этого звания идет Рассматриваем вторую теорию Довольно-таки смешную От уже другого человека один американский контент-мейкер считает, что патч выходит 8 февраля. Что вы на это скажете? Я скажу, что это какой-то ну, полуабсурд, и я не думаю, что это какая-то реальная дата. Фейковая, реально фейковая, скорее всего. 8 февраля имеется в виду на Америке, 9 февраля имеется в виду у нас, на Европе. Открою календарик и покажу. У них это 8 февраля, у нас это 9 февраля. Ну а далее, третья теория уже выдвинута Медведем, который в Легионе любил Башню Магов. И эта теория, она привязана к физическому объекту, а конкретно к книжке про Сильвану. Мейнд утверждает, что 16 февраля выйдет обновление 9.2. Так как 22 числа выходит книга про Сильвану. Там будет у нас первая неделя, 9-2 с 16 по 23 февраля, это межсезонье. А 23 числа 23 февраля уже стартует первая неделя героика, ну и, разумеется, сезона. Также насчет немножко героик рейдов стоит упомянуть, и нормал рейдов на первой неделе. Они будут ограничены 8 боссами. 9, й 10, й 11 -й босс откроются уже в момент открытия мифик рейда. Немножко так вам дополнительной информации. Такие теории, я думаю, что это конкретно 23 февраля. И ждать нам осталось чуть-чуть, чуть-чуть. Что думать вам? Решайте сами. Все теории выдвинуты, все цифры сказаны, все слова высказаны. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!